Привет, народ! С вами Антон. Пушки – излюбленная тема каждого второго человека на Земле. Почти всем нравится смотреть боевики, играться в войнушку в детстве, ну или коллекционировать уникальные модели во взрослом возрасте. Тем не менее, авторы проектов, которые я вам сегодня покажу, зашли еще дальше и подготовили крутейшие реплики знаменитых оружий из обычного конструктора Лего. Будет очень интересно, поэтому быстрее ставьте лайк, подписывайтесь на канал и проверяйте колокольчик. Не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей, а мы будем начинать! Это гранатомет М79, сделанный из лего. Первое, что сразу же бросается в глаза, это его внешний вид. Он, блин, в точности такой же, как оригинал. Если говорить об истории оружия, его приняли на вооружение в 1961 году в США. Он представлял собой легкое однозарядное оружие с нарезным стволом. Приклад и цевьё деревянные. На прикладе установлен резиновый затыльник амортизатора отдачи. Для зарядки ствол оружия откидывается вниз. Гранатометчик вкладывает в ствол гранату и запирает ствол. Управление узлом запирания ствола осуществляется по типу охотничьих ружей. М79 предназначен для поражения живой силы, транспорта и легко бронированной техники противника на дальностях до 400 метров. Эта модель, конечно, вряд ли выстрелит на подобное расстояние, но как минимум своим внешним видом она заставит удивиться любителей оружия. На очереди у нас помповый дробовик Медика. Довольно мощное и в то же время скорострельное оружие, которое все обожают. В жизни я его видел крайне редко, скорее почти никогда. Тем не менее знаю, что такая пушка есть в игре Warface. Там она как раз наоборот пользуется популярностью. В целом эта моделька мне зашла. Она хоть и немного отличается от оригинала внешне. Основной упор в ней сделали на механизм. С его помощью она также круто стреляет и не менее эффектно перезаряжается. Напишите в комментах, совпадает ли она с настоящим дробовиком. Но не всегда круто можно играться только с обыкновенным огнестрельным оружием. Порой топовой замены ему может выступать и ножик. Игрушечней, конечно же. А если точнее, то сделано из лего. Кстати, напишите в комментах, если знаете из какой-то игры. Проверим, сколько тут настоящих крутых геймеров. Что же до холодного оружия, его главной фишкой, как все уже поняли, является способность стрелять лезвием. Полезно ли это? Фуф. Спрашивайте, конечно же да. Вы только гляньте, какие крутые выстрелы можно совершать с ножом. Это и эффективно, и супер необычно. Ставлю большой жирный лайк. О следующем оружии наслышан каждый. Кто-то из реальной жизни, но ну, а большинство, конечно же, из компьютерных игр. Я сейчас говорю об МП-7. Многие называют эту пушку оружием будущего. Что же в этом названии есть доля правды? Пластиковый корпус, совместимость с обвесом, несколько вариантов патрона, что называется на все случаи жизни. Похоже, в МП-7 собрали почти все тенденции в развитии современного стрелкового оружия. А это значит, МП-7 в ближайшем будущем может стать новой легендой, как старик МП-5. Что же до нашей модельки? А впрочем, вы уже все и так увидели. У нее клевые механизмы, достойный внешний вид. Хоть и сделана она была на скорую руку, получилось очень добротно. Стрельба из нашего следующего оружия с рук невозможна, из-за того, что стрелок будет буквально разорван потоком летящих стрелянных гильз. Уже догадались, о чем идет речь? Правильно, о мини Пушки, у которой почти отсутствует отдача, а дальность стрельбы может достигать 600 метров. Наш лего-красавчик хоть и получил более скромные характеристики, но тем не менее он весит порядка 5 килограмм. Занял несколько недель беспрерывной работы, а еще был собран из более чем 7 тысяч деталек. Ну а что из этого получилось, смотрите сами. На свободу вышел настоящий монстр среди пушек, который нереально быстро стреляет и в то же время выглядит прям как оригинал. Не знаю как вы, но лично я безумно хотел бы поиграть с таким в детстве. Просто представьте это. Следующее оружие вселяет страх в холодные сердца противников нежити. Я говорю о прикольном бластере Ray Gun. Ставьте лайк, если знаете из какой он игры. Что же до пушки, вы и сами видите. Она изумительно выглядит, ну прям как какая-то картинка. Клёво подсвечивается, удобно держится и круто стреляется. Особенно мне зашла перезарядка этого бластера. Хоть обычно такие пушки, в таком стиле имею в виду, мне как-то не заходят. Это чем-то зацепило с первого взгляда. Этот дробовик носит название «Подкидыш». Встретить его могли все те, кто играет в Team Fortress 2. Подкидыш – это созданное сообществом основное оружие для подрывника, представляет собой гранатомет с затвором переломного типа и двумя вертикально расположенными стволами. Подкидыш стреляет гранатами, летящими со скоростью приблизительно 105 км в час, что на 25% больше, чем скорость обычных гранат. В обойме подкидыша помещается на один снаряд меньше, чем у стандартного гранатомета, но при прямом попадании они наносят на 20% больше урона постройкам. Однако снаряды подкидыша просто разбиваются при контакте с любым объектом, кроме вражеского игрока или постройки, не нанося никакого вреда. Играться с этой Лего-моделькой на улице как-то беспонтово. Зато подарить ее шарящему любителю Тим Фортресса мне кажется, восхитительная затея. В истории немало образцов оружия, о самом существовании которых уже идут споры. В других случаях завеса и тайны покрыта история создания образца. В-третьих, информация, дошедшая до наших дней, весьма скудна. «Наш пистолет, пулемет, созданный в Австро-Венгрии в 1915 году, как раз и относится к такому оружию». Сам факт существования этого пистолета-пулемета, изобретенного еще до момента возникновения термина «пистолет-пулемет», а потому названного пулемет-резервиста Хилл Ригеля по имени разработчика, подтверждается лишь тремя фотографиями из архива Австрийской национальной библиотеки, датированными октябрем 1915 года. Принимая во внимание, что сам пистолет-пулемет до наших дней не дожил, а иная информация отсутствует, все, что касается его характеристик и устройства, основано на предположениях. Поэтому автор Лего-модельки и проявил полный креатив, создав его именно таким, каким он его видит. Хотя чего нам эти ваши загадочные пистолеты пулеметы и другая навороченная техника, правда? Давайте просто обзаведемся резинка стрелами и пойдем играть во дворе, без лишней мороки, так сказать. Этот пестик хоть и сделан из деталек лего, тем не менее он шикарно выглядит и особенно круто стреляет резинками. Похлеще многих других продающихся в магазине вариантов, я вам скажу. Следующее оружие пришло к нам прямиком из все той же Call of Duty, которую мы сегодня рассматривали. Пушка называется АК-117 и представляет собой что-то вроде автомата Калашникова. Мне не до конца понятны ее характеристики и возможности, да и вообще, существует ли что-то такое в реальной жизни. Но вот эта лего-модель мне сильно понравилась. То ли из-за яркой расцветки, которую выбрали авторы проекта, то ли просто потому, что мне нравятся калаши. Следующую пушку узнают только те, кто играл в Titanfall. Речь идет о вот этом противопехотном монстре, который, как я только что вспомнил, появился и в Apex Legends. пистолет пулемет Кар считается одной из лучших пушек в мультиплеере Titanfall 2 и известен своим минимальным разбросом при стрельбе от бедра. Впрочем, Кар в Apex Legends совсем другой, как и все остальные модели оружия, попавшего в Battle Royale из Titanfall. Но лично я не особо много играл в обе игры, а вот пушку люблю. Скорее всего, из-за ее крутого и достаточно большого внешнего вида. Как-то она создает ощущение чего-то опасного, чего-то серьезного, не находите? А это лего-копия легендарного оружия. Советский самозарядный карабин, конструкции Сергея Симонова, принят на вооружение в 1949 году. В течение десятилетия СКС стоял на вооружении армии наряду с автоматом Калашникова и ручным пулеметом Дегтярева. Все три образца под промежуточный патрон существенно дополняли друг друга, имели определенные преимущества и недостатки. Так, например, АК за счет возможности стрельбы очередями создавал большую плотность огня, что увеличивало эффективность стрельбы на небольших расстояниях, а также приведение огня по групповым целям. В то же время прицельная линия и ствол самозарядного карабина Симонова на 10 и 10,5 см, соответственно, длиннее, чем у АК, что положительно сказывалось на точности. За счет автоматизации заряжания и возможности пополнять магазин с помощью обоймы, СКС удовлетворял всем требованиям ведения огневого боя на средних и дальних дистанциях. «Мне очень нравится эта пушка, и особенно заходит то, какой ее сделали авторы данного проекта. Имею под этим в виду ее разноцветный окрас. С ним она сразу же стала живой, что ли?» Ну а следующую пушку, наверное, знает каждый второй человек на нашей земле. Я говорю о p 90 или же, как его называют в простонародье, Петушке. Почему у него именно такая кличка, промолчу. Не хочу схлопотать агрессивные комменты под видео. Скажу лишь, что эта модель в точности повторяет оригинал и клево выглядит. Уникальный окрас смотрится необычно и ярко. Я бы точно такой же добавил в ту же КС-ку. Ну а почему нет? Думаю, смотрелось бы здорово. Телесто – одно из самых болезненных орудий во всей Destiny 2. Это единственное, что мне известно об этой пушке, так как в Destiny я сам никогда раньше не играл. Тем не менее, уверен, среди моих подписчиков есть знатоки, поэтому прошу вас в комментарии. Объясните остальным всю соль этого красавчика. А мы пока посмотрим за тем, как здорово его повторили из деталей Лего. Ведь работа реально точная и заслуживает вашего внимания. HK 416 – творение немецкой оружейной промышленности, в частности компании Heckler Koch. В начале своего пути HK вообще не предполагался как отдельная оружейная платформа, а в итоге стал одним из самых узнаваемых образцов огнестрельного оружия в мире. Как вы догадались, именно о нем сейчас и идет речь. В принципе, рассказывать о пушке можно часами, настолько у нее длинная и захватывающая история. Но все же я предлагаю лишь заценить внешний вид нашего красавчика из Лего и то, на что он способен. А стреляет, слегка забегая вперед, скажу, он не дурно. Помимо характеристик, мне оружие зашло и внешне. Вроде как как раз максимально примитивный, красный с черным, но все-таки что-то необычное и притягательное в нем есть. Не знаю, как вам это объяснить. Последнее слово. Именно такое название носит наш следующий ган. Согласитесь звучит очень солидно, не так ли? Этот экзотический револьвер каждый из вас мог встретить в Дестине. В Дестине это оружие можно получить после завершения матчей горнила из сундуков Хрустального Чертога или купить Узура. Во второй же части это оружие можно получить, выполнив специальное экзотическое поручение. Последнее слово – это романтическое оружие. Возврат к более простым временам, когда хорошего прицела и больших пуль было достаточно, чтобы вершить правосудие в дебрях Беззакония.